Кевин. Mm -hmm. Может, хватит? Я хватит? просто... Я просто перекусить и Чувак, это не смешно нихера. Говорите, а кто... Кто смеялся? Я когда последний раз вкупал? Ты поражу, а потом говори. Когда последний раз я кушал? Кевин, погоди. Вчера. Ну, звуки? Блин, они были не похожи. На да какую-то хрень не знаю. Не, на шипение это не было похоже. Это больше похоже было на какой то огнемет. Ну, что это в смысле? Ну, на огнемет шип? было, похоже, такой, типа. -ш -ш. Ну, ты не слышал, что ли? Я просто там Не, ну до этого, до последнего сообщения, типа. Черт, я не знаю, Кевин. Похоже ну, было я на огнемет, но. Черт, я не знаю. Ну, а. Вот эти вот. Консервированные макароны с тушенкой. Вкусно. Это что было, блядь? Mm -hmm. Эй! Тихо. Хорош Эй. жрать. Открывайте, давай. Mm -hmm. Так, погоди. Черт, кто-то пришел. Это... Нет, это понятно, что... Только давай без своих вилкой в глаз или в жопу раз, окей? Окей. Okay, Хороший чувак, пошли. Слушай, ничего нету, там нет. Пик так. Хороший, завязан. Кевин. Черт. Как ты думаешь, это, это он или оно? В смысле он? Ну, этот чувак по рации. Возможно, это он а? вниз. Я не, знаю, я не знаю, я не хочу открывать пока, я... он же сам писал, что они умные и разумные. Погоди, давай подойдем к двери и попробуем тоже засыпать его вопросами, как ты Только я говорю, давай без билых глаз или жопу раз. Не бы... Он... Эй! <как> Блин. Открывайте, давайте, быстрее! Ч -ч -ч -ч эй, эй, эй, Блин, ты, ты тут там? Чёрт, чувак, это ты? По рации, который говорил. Я. Да, я, я как Где ты можешь я? это доказать? Я тебе не верю. Да, вы, открывай, давай, е... Не, Кевин, я ему не доверяю эту. это наверное, ты херотень. <свистит> Блин. Ну что оно, у тебя? Блин. Слушай, а вилка в глаз или. Заткнись Чувак, мы. Я не знаю, как ты можешь доказать? Просто. Твой мать, я. Я мы уже наебывались на этом случае. Я не знаю. Ребят, посмотрите в окно или еще как. Быстрее! У меня мало времени, они уже близко. Быстрее! Не, не пошел нахуй, ты это. Чувак, ты ему доверяешь, скажи мне? Нет. Я тоже. Типа, блять, будет не по-человечески, если его там убьют но И впускать какую-нибудь херню в дом Может, тоже не хочется. Ну ну. Я не знаю, Багдики. Эй, чувак, у меня. Бля. А, <свёк> чувак, там все хорошо, эй. Эй, чё? бля. Черт. Блять, что ты замкнул Ч, ч за хитро? В худо. У него а реально что гнил. Чтобы... Может, поможем? Просто... Черт. А? Чувак, это что? Это что ты делаешь? Я не знаю. Что-то все утихло. Что происходит? Кевин, да не знаю. Открой, блядь. Давай посмотрим. Я не понимаю. Давайте, открывайте, быстрее! Черт! Чувак. О! Черт! новые козлы! Прости, чувак, мы тебе не поверили. Черт, ты же, ты живой человек. Охуеть, живой человек, ч, чувак. Давай успокойтесь. Может я тебя обниму? Ладно, Кевин, успокойся. Это мой сын отсталый друг, он немножко того. Слушай, давайте как-то серьезнее. Что за херня здесь происходит? Чего это за огонь был? У тебя огнемет что ли? Да, так я его просрал уже. Чувак, стой, погоди. Все эти записи это ты писал? Ну, конечно, ребят. Я... Все вам адресовано. Блять. Черт, черт, а черт. Вы вообще, что здесь? Я же вам говорил, надо выбираться отсюда. Чувак. Какого вы... хрена вы вообще меня не послушали, а? Мы пытались, мы... мы. А, слушай, может, продемать что-то в проходе стоять? Ну, не такое. Типа, это да. вообще твой дом? Мы сюда пришли просто, типа, ты это не Да сердце. я не против. Я не против. Пойдемте. Тут почему у тебя везде камины во всех домах горят 24 на 7? Типа, чтобы отпугивать или что? Слушай, эти твари, я думаю, вы уже поняли из моих записей и прочего. Они боятся огня. Да. Понимаешь? Это я читал, что высокие температуры где-то да. боятся. Слушай, чувак, насчет того, что мы здесь. Мы... Не хотели здесь находиться на самом деле, мы пытались всеми возможными способами сбежать, но черт наш поезд не приехал. Мы, мы приехали, из-за этого придурка мы вышли из поезда. Чё придурок-то сразу, а? Ну не, не за меня же мы здесь, чувак, ты выше извини. Ой, все. отступи. Это... Мы сейчас все на нервах. Это, кстати, Кевин, меня зовут Джейкоб. А да, ты? Да, да, меня Крис зовут, Окей, будем знакомы. Так вот, мы ага. здесь остались... Из-за того, что наш поезд просто уехал, из-за того, что мы в том магазине, там примерзла дверь или как-то, не знаю, она состряла типа того. им черт, мы здесь оказались. Да, ребят, не повезло, конечно. Стой, стой, стой, погоди. Я... я слышал точно такой же голос, как у тебя, у одной из тварей. Она где-то 4 метра ростом была. В доме большом. Я все понял, ты про эту тварь, да. Ты писал про нее в это... дневнике. Ты за нами следил? Да. Как? Через тот телескоп, что ли? Слушай, да. Черт, чувак. Я, я, я не понимаю. Это, это какой-то бред. Как... Да. Слушай, я понимаю, что сложно, конечно, адаптироваться к этой херне, которая здесь. Блять, происходит, но. Черт, понимаешь, я уже с ума почти схожу. Смотри. Дело в том, что мы пытались даже идти по железной дороге, но она обрублена со, с одной стороны, понимаешь, там просто ничего нет, там как-будто хачи пришли какие-то и растаскали там. Чёрт. Ты уверен то, что ты видел? Вот, вот, вот есть живой свидетель. У него сейчас Этот приступы парышка, неадекватности, нет. он просто немного социофоб и да, не умеет с людьми разговаривать. Вот. Какой-то он немного странный. Ну, ты ладно. не обращай внимания, привыкнешь. О, черт. Что ты там делал на улице вообще? Ребят, я... Боролся с этими тварями, понимаешь? Я... Пиздец, как я их ненавижу. И все, что я хочу, это просто их всех нахер истребить. Ой, это, это вообще что это? Что это за киратин? Ты ее называешь как винь? Виндиго, вен, венди... да? Виндиго. Это что вообще? То, то есть как ну, как да, она? Да понимаешь, когда это, они вообще были людьми, они были людьми и. Стой! а это наверное как вин дизель? Да нет. Шаран. В общем, слушай, просто они стали такими, понимаешь, из-за голода. Голода. и да из-за голода и из-за этого они ну, поедали друг друга там короче каннибализм все такое Черт. понимаешь стоп то есть как это я читал в первом доме смотри помнишь но это же твой дом был да там где чердак еще наверху там снайпер ой, винтовка это лежала такая я, я, мы ее взяли только ты это не серчай да ничего страшного ты там бы. писал что ты предлагал там людям это все там типа любую жратву, но они ничего не хотели типа да а им потом потом ничего не надо потом они стали такой херотенью. черт чувак это все очень странно я не понимаю у меня башка от этого круга мы вообще это Слушай, я тоже когда первый раз наткнулся на эту тварь я не хотел верить, что это происходит вообще со мной. Черт ты вообще... тронулся или что-то еще. Я не понимаю. Стоп, ты, ты сейчас убил одну из них? Да, я не знаю. Надеюсь, что да. Стоп, а Хотя как они, они вообще убедят? умирают? То есть, ты их просто сжигаешь и все? Нет, недостаточно, понимаешь, сжечь. Огонь просто их как бы. Ну, ослабляет, что ли, типа. Короче, надо их еще добить. Для этого, собственно, и нужно оружие. То есть, смотри, я, мы были на лыжной базе с Кевином, и mm -hmm. там на чердаке было куча оружия. Ты пометил их все крестиком, кроме сигнального пистолета, который я выронил, пока поднимался на тросе, на фуникулере, в смысле. Ну да, я понял. Черт, а ты как сюда под, ты что ли лез сюда? Ну да, я привык, понимаешь, я. Закаленный Такой человек. Нет, ты понимаешь? Это я, я боюсь высоты, дикая. А, а нас просто, ты... короче, произошло такое. Ты не поверишь. Видел там у станции фуникулера, которая внизу стоит, там такие обломки. Это кабинка да. фуникулеров, в которой мы находились. То есть, понимаешь? Мы разбились, да, мы падали где-то с метров ста. Эта тварь залезла к нам на крышу. Раскачала нас и скинула. Ну. Вот, сука. Я, я выстрелил ей промеж глаз, но что-то. Не знаю, сдохла она или нет. Нет. Чувак, она точно не сдохла. Ну, такое ощущение было, что мы на нее упали. Там прям звук такой был, как будто фу фуникулер, прям кабину. Да, как прям... будто мозги, прям ей-то. Так... <связывая> да, как будто мы. Я не знаю, сложно. Прям сказать, раздавили ее, но черт, Кевин, как мы выжили. Я помню, мы ударились. Покатились, все, меня кинуло бессознанку, и я проснулся уже внутри. Внутри того здания. Где генератор и все такое. Черт, чувак, генератор сломался. Я не знаю, там больше не вырабатывается электричество. Ничего, я думаю, Мы поможем тебе все починить, да. но, черт, нам нужно просто как-то добраться домой. Это. Мы нашли твою частоту на рации и связались с тобой, но, черт, там дикая буря на улице, ты говорил сам. Это мы не смогли. Только услышали, только как то с огнемета там херачил, и сидите дома тихо. Слушай, Криса, смотри. Да. Вот ты писал в своих записях то, что, а, типа, они сюда не подбираются. То есть к этой горе они сюда вообще не шагают. Так, а что они сейчас здесь забыли? Да я не знаю, может, вы их сюда привлекли, или еще что, почувствовали то, что Жаль. жрачки дофига. Стоп, нас... Ты вроде как одно тело, а нас теперь трое. Может, ну нас вот сожрать хотят просто, и все? Возможно. Может, я не знаю. как это ты это стимулирует их, что ли. Стоп, как? Ты, ты вообще видел процесс пр превращения в эту хрень? Типа, это был человек, это... Ну как? Как? Ну, нет, смотри, я видел... Не совсем это. Я видел, как со временем они, что ли, больше, сильнее становились. Но конкретно, как это происходит, Черт. начальную стадию я не замечал, не видел никогда. Стоп, вот ты писал про то, что они могут разорвать в клочья вот, что-либо. Ну как, они же, они же худые, твою мать. Они? Да худые, конечно, но поверь, они охренительно сильные на самом деле. Это так кажется, то что худые. Стоп, Виндиго, это вообще что? Это само вот это существо или или какой-то не знаю дух хуюх я что-то такое слышал вообще но что-то нет что-то я не понимаю э -э насколько я знаю это что-то вроде от индейцев пошло или я сам до конца не уверен надо побольше поискать информации стоп вот я кстати кое-что странное у тебя нашел ага. у нас что? с собой был телефон кевина он уснул там, что ли? Ну ладно, не, не. Хорошо. У нас был телефон Кевина, и ну, у нас да, нигде это... не ловило. На станции не ловило. А -а -а. Вообще нигде. А потом телефон разрядился. Вот. То есть вообще нет ни, ни полосочки. А вот мы пришли к тебе на гору, и уж извини, я не люблю брать чужое, но это было очень, очень, очень Очень такая интересная штучка. Пошли я тебе покажу, где она была. Пойдем. Смотри, вот в твоем, это так сказать, личных э, хоромах вот, вот здесь вот наверху на той лесенке лежала, а вон там наверху такая uh -huh. книжечка в таком чехле Я ее открыл, а там был чертов КПК какой-то с картой, со отслеживанием понял, yeah, GPS Да, как он ловит, твою мать? У нас телефон не ловит, как, как, как он ловит GPS? Там, что, система ГЛОНАСС, я не знаю Ну, no. с... Слушай, как он ловит? Тут есть просто... Хуй знает, как он ловит, если честно. Я об этом не знаю. Возможно, неважно. Черт, вот смотри. Вот самое странное то, что мы нашли у тебя, это, пожалуй, снимки. Они довольно-таки стрёмные были. И... Как он? Какой-то костюм джиггернаута в этой... В... в, в лыжной базе. Ну костюм... Костюм это понятно, понимаешь. Я же с тебе его... хожу. Зачем? С как защита. От этих тварей. Короче. Поверь, это... Может жизнь спасть, если ты... Выходишь наружу. Туда. Короче. Стоп, вот... Как ты это сейчас защищался? Вот, вот скажи мне, я просто читал тебе, что они не видят статичные цели. То есть ты сейчас стоял просто или чего? Ну, на самом деле сейчас я не просто стоял, из-за того, что как раз я запаниковал немного. Я думал, вы мне откроете. Прости, мы И просто не знали. Мы один раз накололись на этом, потому что мы, я, я помню, мы такие разговариваем в каком-то... Тоже, точно, это был твой второй дом, второй дом, который у железной дороги. Так. Вот. Мы там, короче, стояли, читали твой дневник, потом решили спать ложиться и нам постучали. Мы услышали какой-то голос такой. Он, ну такой, знаешь, такой немножко Странный, грубовот. тупой. Ну да. Вот. И мы подумали, что это реальный человек, потому что он отвечал на наши вопросы. Он даже ответил на дважды два. Ну, спустя 10 секунд, правда, ну да ладно. Ну, слушай, да, такие бывают особи. Умны, а потом попадаются. Кевин... Кевин сказал вилкой в глаз или в жопу раз, и он взбесился и чуть нам дверь не выбил. Да, я тебе тоже это хотел сказать, но... ну я его остановил, да. потому что я знаю, что будет после mm -hmm. этого. А, что вот ты ответил? Я... Слушай, я ненавижу такие шуточки, короче. Ты как-то по-дебильному. Кевин любит, он сам по себе дебил. Слушай, я это, кстати, удивительно, он обиделся, что ли? Кто? Ну, Виндиго? Виндиго, да. Я не знаю, то есть ты говорил, что они умеют обижаться и все такое, но. Твою мать. Да. Похоже, и правда, они начинают развиваться. Причем очень быстро. Смотри, я. Вот читал, что ты писал про то, что они. запоминают голоса. Вот твой голос, он запомнил, один, который четырехметровый, где-то. здоровый, У -у -у. но он так нас и не увидел. Ты еще писал, что видел, как мы замерли. Но почему ты тогда к нам не подошел? Ты, ты хотел, чтобы я не знаю, начал с, с ним сражаться или что? Понимаешь? Это вот как раз-таки вот эта 4-метровая тварь, я не знаю, он... ты да, да, даже не представляешь, какой он сильный. Мне кажется, он способен кого угодно замочить как думаешь, он Еще эту тонко? крышу поднять сможет этого дома или нет? Оторвать как-нибудь? Я не знаю, но мне кажется, попробовать он, в принципе, может. И довольно сильно повредит ее. Короче, чувак. Просто на, вот, вот эту тварь надо просто избегать, понимаешь? Я не знаю, его, конечно, хорошо бы тоже как-то уничтожить. Но, блин, он такой... Стоп. Если честно, я даже немного боюсь его. Вот скажи, вот это самые сильные твари из всех, или нет, или есть еще посильнее? Ну, из тех, что я видел. Да, надеюсь, больше ничего нету. Вот скажи, смотри, нас сейчас строю. Мы теперь сможем противостоять этим тварям. То есть, мы можем их сжечь, убивать, делать все. То есть, мы сейчас можем да. оборудовать да. этот дом как-нибудь и просто выстоять и вызвать как-нибудь подмогу, не знаю. Мы должны отсюда сбежать, Крис, твою мать. Я... Э, ребят, конечно, мы можем, можем, да. Но это. Я тоже, знаешь, не хочу вас там втравливать во все это. Вы все-таки вообще не при делах тут появились случайные. И... Не знаю, может у вас там родственники какие-то, там ждут вас дома и. Вами рисковать тоже. Я не Я, знаю. Принципе... Это твое родное место, но мы здесь задерживаться тоже не хотим, поэтому если мы сделаем все. Чисто, гладкое и идеально То мы сможем освободить это место от этих мразей да И сами домой свалить А в худшем случае, ну, сам знаешь, что будет Поэтому я думаю Стоит начать как-нибудь оборонять это место Или сражаться с этими мразями Кстати Ты ближайшие места насколько знаешь Или ты вырос здесь, я не знаю типа... Слушай, если честно, как-то Я не знаю Сложно сказать, как будто в тумане, знаешь, все. Вот непонятно. Вот... Да, я здесь... Сколько помню себя, я все время был здесь. И мои родственники, и... В общем... Но как будто как будто это мне не родное. Вот каждый раз, когда я здесь... Нахожусь вот в этом доме, и в том доме, неважно. Вот я не чувствую себя дома, понимаешь? Хм. Странно. Черт. есть какие-нибудь предположения по поводу искоренения этих мразей может у них есть логово или типа того да короче есть одно место знаешь скорее всего это что-то похожее на логово я часто там замечал скопление этих тварей Поэтому, скорее всего, да, может, они просто там питаются, но стоит, стоит проверить. Вообще, я, знаешь, завалился возможные выходы отсюда из этих пещер. Стоп, стоп, стоп, Тут стоп. стоп. Как раз Вы... Вот есть, да. Выходы из пещер, то есть, стоп, Кевин. Помнишь, мы Быль... были в одной из пещер, даже в двух пещерах мы, мы были с Кевином в двух пещерах. Одна рядом с железной дорогой, там где где-то два домика стоят, да, и лес Там mm -hmm. одна пещера была завалена, то есть проход завален в двух местах был И как раз таки на нас с Кевином оттуда вылезла одна из этих мразей И я ее пристрелил, но черт, она была жива, я не понимал как Мы тогда еще ну, не знали как это А потом мы шли сюда, на эту гору Blackwood Пайнс И черт, там где мы упали... Да, там, похоже, снег сошел немного, и там, ну, это, воронка дура, такая была. дыра. Да, и там был спуск такой, по веревке вниз. Мы спустились в эту пещеру, и там ничего такого примечательного не было, но там была книжечка, где было написано «Голод, голод, голод, gold голод какими то кривыми руками абсолютно, и завалена пещера. Это ну, вот, худки? возможно, да, скорее всего, это она. Которая вот под нами, вот считай. Ну, она где-то примерно под нами. Да, еще. да, да, да, да, да, да, все верно. Слушай. То Эх. есть. А есть вообще какая-то еще не заваленная или типа того? То есть, по пещерам лазить? Так я же говорю, да, есть вот как раз местечко тут одно. Возможно, это и есть их логово. Я не знаю, но. Блин. Ребят, вы предлагаете туда сходить, что ли? Ничего. Не, не, я... Не-не-не, я-не-не-не... Не, не, я никуда не пойду. Вы давайте сами, а я пойду посплю, короче. Угу. Удачи! Он, просто... Он переутомился. Слушай, насколько большое это место? Громное там или прочее? Я немножко шарю в... Пещерах? все такое, типа... Странно звучит, но, в общем... Я думаю, что оно довольно, не знаю, глубокое или как-то сказать. В общем, я был там разок, да? Когда еще? Скажи мне, ты далеко зашел? Особо. Слушай, ну я шел минут 20, может быть, 25 вглубь, и я не видел никаких признаков того, что пещ пещера заканчивается. Там прям вот всякие развилки и прочее. Вообще, знаешь, она и правда довольно большая, там просто черт, да, она огромная, короче. Пещера. То есть там может, да, пещера, там можно, я не знаю, дом поставить и еще место останется, понимаешь? И самое интересное, то что вот все стены, все вот как раз, как ты сказал, голод, голод, все исписано и какие-то непонятные обглоданные кости. То есть какие-то куски гнивлого мяса, сыра, мерзко. Черт, я тут, поверь, я там не мог больше находиться. Я вот прошел и подумал, да ну нахер. Я увидел какой-то что ли тут похоже что-то на зал какой-то, как будто вот сердцевина вот этой пещеры, да? Но я не уверен, то, что это конец или что-то еще. Но знаешь, потом я понял то что Короче, мне надо просто оттуда убираться. Когда я увидел, увидел тех тварей по 4 метра, которые там находились, я, я сразу замер, сразу. Поверь, у меня даже в штанах немножко потеплело, когда я увидел, сколько их там. Они буквально на стенах, наверху где-то чуть ли не на потолке висели, и их, я не знаю, я даже не взялся их всех считать. Я просто тогда, я не знаю, я думал, мне придет конец и к чертовой матери они меня все сожрут. И тогда я, не знаю, взял в руки себе и потихоньку просто решил оттуда уйти. И с тех пор я туда просто не возвращался. Стоп. Это сраное место. У тебя есть что-то вроде, не знаю, плана печеры или типа что? Скажи там, что вообще было не знаю шахтера потому что я видел шахты и походу там добывали уголь что-то типа похоже. слушай ну я предполагаю что это какая-то как раз таки шахты где люди добывали собственно уголь может какая-то бригада там работала еще что самое вот главное ты... то что э, не просто не маленькая там какая-то бригада, да? Может быть, какой-то рабочий городок Или что-то еще в таком духе было Стоп, а ты вот говорил, что Люди из, из Ближайших поселков Деревень, да, они Типа стали этой хренью Как ты думаешь, могли ли Они все мутировать и Сбежаться в одно логово Типа сидеть там, не знаю? Mm -hmm. Я ты не вообще, знаю... Ты вообще находил кого-нибудь похожего, например, на какого-нибудь из людей, которых ты знал, там, не знаю? Нет, слушай, я вообще... Не помню, что... Кого-то видел, и... Это очень странно. Все, что я помню, это я очнулся, и... Я просто искал своих знакомых, но никого не нашел. Я пытался, я искал, поверь. Но... Нифига. Просто ничего, пустота. Как будто все исчезли. Понимаешь? И потом я начал постепенно встречать, но что похоже было? Нет. Странно. Mm. Всю эта жесть как странно, чувак. Мы сымся того, что эти твари ходят здесь и стучат нам в двери, а оказываются под нами. Целый город этих сук. Это Хей, точно. Чувак, это уму непостижимо. Скажи, стоп, Крис, нам необходимо просто нарисовать план этой, этой чертовой пещеры. Мы, не знаю, нужно Я либо завалить, либо набросок. этих сук всех сжечь, либо... Стоп, тут же много всяких заброшенных зданий, да, в округе, это же... Вокруг Blackwood Pines, тут же есть какой-то, не знаю, завод по производству динамита, я слышал. Ну, типа, военных для военных действий где-то, не знаю, там. Ч я вот, я говорю, я интересовался этой горой, ее, типа, перепродавали много раз, но, твою мать, типа, тут же поблизости есть что-то похожее, военные объекты какие-то, может, там что-то есть? Ну, да, скорее всего, есть, я, честно говоря, сам не уверен, потому что, как-то... Не знаю, ну, не каждый день, знаешь, ходишь на военные объекты, поэтому как-то... Но ты же, чёрт, вот... Ты же писал много всего про них, и... Чёрт, ты даже знаешь про их логово, ты знаешь, где... Где они все живут, чёрт, это звучит как бред, но... Блин, это на самом деле интересно и страшно одновременно осознавать то, что под тобой сейчас спят куча этих тварей. ...на потолках, пожирают там останки чьих-то тел... Твою мать... Не знаю, над надо, чтобы этому пришел конец и... Черт, надо как-то смываться с этого места, потому что здесь долго находиться-то и нельзя. Слушай, ты хочешь избавиться от них или просто уехать? Скажи мне. Я не знаю, потому что... смотри я, например, не хотел бы, чтобы случился какой-нибудь апокалипсис вот этих вот венди, чтобы если они расплодятся, то ну, это будет жесть, по-моему. Ну да, если они заполонят большую площадь, я думаю, доберутся, знаешь, до какого-нибудь города. <связались> да, вот я про что говорю. О -о -о -о. Перекусают всех. Кстати, пере перекусают. А укусы от них не заражаются? Типа... Слушай, я вот... Меня уже как бы и пару раз кусали. Не сильно, но... Как видишь, я вот здесь стою и... Вроде на человека похож. Ну да. Чёрт. И вообще... Ты говоришь, там куча четырехметровых сволочей. Может, у них как улей, типа... Там есть... Они как-то, знаешь, ещё странно. Вот, кучкуются все, как будто... Реально, какие-то звери. Хотя... Хотя это люди. Или были, по крайней мать, мере. Хотя ну... мать, они умные. Они могут рассуждать. Они могут... Не знаю, по-моему, они могут, могут даже... Не знаю, писать. Они же пишут. Вон, ты сам говорил, типа, gold голод, gold. Они же пишут в тетрадях. Но... Мне кажется, это Они на это те, что... чуть не наебали, понимаешь? Я не понимаю. Те, что вот на начальной стадии, да, может... Есть такое у меня подозрение, что чем они дольше пребывают в таком в своем состоянии, тем они более животными становятся, что ли. Ну и конечно умнее, да, но не знаю, может и пишет, может и нет. А, еще, блин, черт, забыл. Да, надо фотографию там, короче, снизу забрать одну. Хотел. Стоп. Фото Фотография, которая в фотоаппарате на... В лесу, которая смотрит. Да. Так она же у меня. Чувак, смотри. Вот она, смотри. Охренеть. Да, я тоже первый раз обосрался с Кевином. Вот черт. Ну и страшная же эта херня.